На Кайзервальде листья жгут, и дымка сизой поволокой, витай там, где нас не ждут, В той жизни давней и далекой. Целебен времени настой, напомнишь, избегая мщений, и запах затхой и густой, полуподвальных помещений. Здесь эстафету передай, Постой на повороте плавном, Ты слышишь, дребезжит трамвай за церковью Петра и Павла, знакомый цокот каблучков от остановки по брусчатке, стоп-кадр на тысячи веков. Она разглаживает прятки, она сегодня влюблена, и мы пройдемся парком стрийским, пока танцуют времена на камне польском и австрийском».